If John and I watched this video, I will be really glad to see this in iOS 12. ВВДЦ-18 уже не за горами, и понятное дело, что мой ролик ничего не исправит. Однако посвятить вас в свои представления о том, что же должны добавить и, немаловажно, исправить в iOS 12,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 Так называемый 3D-дизайн. Это будет что-то вроде старого нового скева-морфизма, но ну, в перерожденном и переосмысленном Apple стиле тени, объем, фигуры, в общем, все как мы с вами любим со времен iOS 6. Боже, пускай в Apple сделают нормальную группировку уведомлений в своей мобильной операционной системе. Если пришло 5 напоминаний из мессенджера Telegram, то пускай они отображаются в одной, скажем, некой папке уведомлений, а не демонстрируя несколько блоков из одного и того же приложения, занимая просто колоссальное количество свободного места говоря глупая строго говоря тупая как пробка умеет хорошо лишь в базовых командах вроде поставить таймер на полчаса либо же напомним мне помыть машину завтра в 10 утра И то в последнем случае может начать искать чего-то там у себя в интернете мы терпели с вами iOS 9, прекрасно жили на iOS 10, но iOS 11 – это полный финиш. Почему? Android, который был застёбан и перестёбан 150 раз, нынешним днем держится заряд даже порой лучше, чем несколько айфонов вместе взятых. Режим энергосбережения. Такое ощущение, что эта функция вообще не работает, и вместо того, чтобы сохранять уровень заряда, наоборот, только делает так, чтобы он утекал на глазах пользователя еще быстрее. Блин, и включилась реклама. В iOS 11.3 искусственное замедление устройств убрали, однако этого все равно недостаточно для того, чтобы смартфоны, которые поддерживают установку iOS 11, работали на данной версии операционной системы приемлемо. Почему на телефоне за 50 тысяч рублей, купленным год назад, я должен отключать различные красивости, анимации, и водиться с какими-то прочими костылями для того, чтобы он работал как ракета. Apple, а? Уберите чрезмерный блюр красивости, которые вообще никому не нужны. Или даже не так. Подправьте, подкорректируйте определенные моменты в интерфейсе своей операционной системе до такого состояния, чтобы абсолютно все устройства, которые будут поддерживать вашу следующую прошивку, работали как, я не знаю, реактивный самолет, например. Кстати, проблемы с производительностью у пользователя начались еще во времена установки iOS 7. Смартфон вышел максимально сырым, в первую очередь из-за ограничений системы, Face ID не работает при уровне заряда телефона в отметке менее 5%, или же новая технология распознавания лица пользователя на смартфоне за 90 тысяч рублей не работает в ландшафтной ориентации. Apple, это вообще как называется? OLED-дисплей вроде установлен, так почему не использовать его функционал по максимуму и не внедрить какую-нибудь свою фишку, аналогичный always Song, которая бы, кстати, называлась вроде Ай дисплей или i -On? Что-то в этом роде. Хотели бы вы, чтобы приложения, которые вы используете на своем MacBook, были доступны в полноценном формате и на iPad? Думаю, вы бы от такой идеи, конечно же, не отказались. Кросс-платформенность, слухи о которой ходят уже довольно-таки долго, на протяжении нескольких лет, должны все-таки совершиться с релизом iOS 12, Beta 1 и новый macOS чего-то там. И в этом плане Apple будут просто-таки большими красавчиками, если анонсируют эту фишку уже через 4 июня. Через попу работает на самом деле. То устройство видят друг друга, то не видят вовсе. Это просто ужас какой-то. То iPhone видит MacBook, то MacBook не видит iPhone. И вообще все вот так вот наоборот. Какая-то просто чушь и дичь с девайсами происходит. Но это просто ненормально. Apple, либо вы допиливаете эту штуку до нормального, комфортного в использовании состояния, либо выпиливаете ее нахрен, простите за выражение, и давайте пользователям 50 гигабайт бесплатного облачного хранилища в iCloud. Второй вариант был бы неплох на самом деле. Конечно, все, о чем мы говорили с вами прямо сейчас на протяжении нескольких минут, что иное, как предел наших с вами мечтаний. Однако давайте будем честны друг перед другом. В первую очередь мы хотим получить от Apple старую, добрую, стабильную, нормально работающую операционную систему для iPhone и iPad, где можно будет даже автояркость найти всего лишь пару кликов, а не залезать в основные универсальный доступ, адаптации дисплея. Или какие там пункты еще есть для того, чтобы найти этот и другие параметры. Честно сказать, я очень жду iOS-12. Ее представят уже вот-вот, совсем скоро, чуть-чуть буквально осталось. 4 июня в 20.00 по московскому времени состоится прямая трансляция, которую можно будет смотреть с официального сайта Apple. А тем временем вы пишите в комментариях, чтобы вы хотели увидеть по вашим желаниям, либо же представлениям в новой мобильной операционной системе от Apple. Лучшие комментарии попадут уже в следующее видео. До скорых встреч, пока!